Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Владимир. Сегодня я решил записать второе видео по проекту Cloud Token Wallet. Это криптовалютный кошелек, азиатский, китайский, как кто называет его, который платит проценты за ваш вклад в криптовалюте в определенную криптовалюту. То есть, если вы заводите определенную сумму, на этот кошелек делайте вклад в их внутренний проект Ярвис. Вы каждый день получаете начисление, процентное начисление от своего вклада в их внутренний крипто, можно сказать, в их внутренней валюте, токен, CTO. Более подробное видео, сейчас будет у вас подсказочка, можете перейти или найти на моем канале, который называется кошелек токен валит, пассивный заработок там все более подробно рассказано и показываю что слышно по проекту проект развивается большими шагами могу сказать что я наблюдает за ним так очень пристально да? потому что все равно я проинвестировал туда более 600 долларов в биткоине, в биткоины чуть-чуть закинул и тому подобное. И мне интересно, как он будет развиваться. Если все получится, то, поверьте мне, это хороший, хорошие деньги можно заработать на, на пассиве. Да? Кто заинтересован работать не на пассиве, у них очень жирная партнерка. Также в описании под этим видео вы найдете все ссылки, и там есть две ссылочки, да, более подробно расписано весь партнерский маркетинг и регистрация в этом проекте и тому подобное, да. Что еще хочу сказать, что в принципе сюда я зашел по по такой как бы не ну как сказать, я я работаю с одним человеком, он сам из Индии, он крупный, крупный инвестор, и который занимается тоже партнерским маркетингом, сетевым, сетевым маркетингом. Он, он предложил мне зайти сюда в этот проект, поэтому я как бы размышлял сначала, но потом подумал, почему бы и нет, почему бы не рискнуть. Потому что это тренд сейчас. Кто слышал, слышал про плюс токен, который за год дал много иксов и сделал немало людей богатыми. Те люди рискнули, но они, как, как говорится, риск был оправдан в денежном виде. Так вот, к чему я клоню, да, почему я рассказываю вам более подробно. Слышал, что основатели этого проекта хотят собрать миллиард долларов и закрыть регистрацию. То есть, когда баланс проекта будет миллиард, миллиард долларов, вы туда уже не сможете вложить деньги свои. Он закроется. Он будет существовать, будет выплачивать своим вкладчикам проценты, будет развиваться, потому что у них планы грандиозные. Если не верите, посмотрите, в YouTube есть много видео про этих основателей, что они себе представляют, что они планируют делать и тому подобное. Так вот, если вы хотите и у вас есть свободные средства, добро пожаловать. Рискните. Я рискнул. Посмотрим, что из этого получится. Периодически я буду выкладывать на своем канале видео по этому проекту расскажет что как чему да? а сегодня дальше я запишу видео со своего телефона потому, потому что этот криптокошелек работает только на телефоне, на андроиде или apple iOS, да, системы и покажу кое какие нюансы потому что в этом проекте в любой момент вы можете закрыть вклад и вывести свои деньги, но если вы это сделаете раньше месяца, то есть э, по, по прошествии 30 дней, вы заплатите маленький процент за вывод. Если раньше 30 дней, вы заплатите больше. Я это все покажу, как это сделать правильно. Покажу, как конвертировать, как можно переводить э, внутреннюю валюту другому, например, другу партнеру и тому подобное что еще покажу с какой криптовалюте можно завести и кое-какие нюансы да? так что видео я буду записывать на телефоне с одной программкой не знаю как получится но думаю что все у меня получится я смонтирую выложу на канал не обессутие если будет голос что нибудь с голосом не так если будут какие-то проблемы, пишите. Я буду исправлять эти технические неполадки. Да? Смотрите, что еще хочу сказать. Да, ссылочки все будут внизу. Если какие-то возникнут вопросы, я создал в Телеграме чат для партнеров. Если кто захочет зайти в этот проект, добавляйтесь в чат. И там можно все обсуждать. Да, более. Пока что в мою партнерскую сеть добавился один человек, он зашел на сумму 1200 долларов. Не знаю, люди боятся, видно, рисковать, но мне разницы нету, понимаете, моя цель заработать со своего вклада. Да, конечно, мне было бы приятно, если партнерская программа да, дала бы мне жирный плюс, да, потому что здесь, я говорю, партнерская очень жирная. Так что давайте посмотри, посмотрите это видео до конца. И если оно вам будет полезным, как говорится, зайдет, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь, конечно, на мой канал, потому что я, в принципе, я выкладываю здесь разные поле полезные ресурсы проверенные виды заработка но вот этот проект меня заманил чем-то не знаю есть такая чушька что здесь я хорошенько заработаю да не призываю не уговариваю друзья голова у каждого на плечах свободные деньги есть еще раз повторюсь заходим знаете что такое свободные деньги которые можно забыть то есть есть свободные средства? Решили, зашли, забыли, да? Открыли через полгода, у вас много денег. Вывели или не вывели, ждем дальше, да? Если нету таких средств, проходим мимо, ищем другие виды заработка. Все. Смотрите дальнейшее видео. Всем крепкого здоровья и до новых встреч. С вами был Владимир. Друзья, я продолжаю свое видео. Сейчас вы... Видите мой кошелек. Здесь уже внутренняя валюта CTO токен, который на данный момент, на сегодняшнюю дату, стоит уже 0,40 центов доллара. Да? Он приблизительно за неполный месяц уже 30% дал. Но я как знаю, он будет расти примерно 40-50 процентов в месяц так предполагаем здесь показано сколько у меня есть ct токенов 113 да не сумма 46 долларов я могу их вывести да но мой депозит лежит еще меньше 30 дней я буду платить большой процент чтобы его вывести можно нажать на кнопочку Здесь показаны начисления, шары ретурнс означают партнерские, получая 100% заработка партнера, сколько он получает в день, столько и я получаю, да? и мои начисления. Чтобы вывести их, надо сделать видрав. Да? Видрав сейчас не работает, значит я ошибся, значит надо сделать конверт. Берем, сколько вы хотите монет, например, 10, да? На данный момент э, здесь можно вывести только на эфир. И будет показано, сколько здесь в эфире вы получите. Потом нажимаете на конверт, вбиваете свой кошелек эфировский, и вы благополучно выводите. Здесь вот написано, что я заплачу такую комиссию. Я сейчас выводить не буду, потому что я буду их долго хранить. Для... Выведу я, например, на Новый год, когда он будет стоить 10 долларов. Я надеюсь. Что дальше? Вы можете эти токены послать своему партнеру или кому-нибудь из друзей, которые, да, ну, не знаю кому, чтобы их послать. Здесь вбиваете сумму, а здесь карт number. Карт number партнер вам должен скинуть вот эту вещь. Смотрите. Вот эта вещь. Это номер карточки в самом верху. Здесь внизу реферальный код. Но для всех операций нам нужно сделать двухфакторную аутификацию. Нажимаете settings. И здесь уже... Вот здесь. Google. Вбиваете. Включено. Все нормально. Потому что без этой аутифинкации вы не сможете вывести. Или перевести. Давайте вернемся обратно. Смотрите, еще есть какие валюты. Да? В эфире можно завести депозит. Биткоины. USDT. Лайткоины. Биткоин кэш. 2SD. Erdogi. Смотрите, такая вещь, например, вы завели в BTC 500 долларов, каждый день курс меняется, если курс идет ниже, вы получаете начисление с меньшего депозита, то есть курс ваш падает, но если BTC идет выше, вы получаете больше токенов, то есть процент увеличивается, но есть такая вещь, вот сидел подумал, если завести в USDT, или TUSD, который приравнивается один к одному, да? То есть, у вас, у вас, ваш курс будет постоянен. Вам не надо будет. Ну, то есть, вы завели 500 долларов, каждый день получается определенное число токенов. Ладненько, поехали дальше. Смотрите, проект находится здесь, можно нажать. Когда вы заведете денежку, нажимаете на Ярвис. Это уже подробно было в первом видео, да? И здесь будет показано, когда они зачислятся, будет сумма показана вот на эти, да? Выбирайте, к примеру, ну, у меня вклад вот сейчас показано, сколько есть, да? На БТЦ. Сколько есть у вас на внутреннем кошельке. Вбиваете это. Процесс нажимаете. И Все. Они зачислились. У меня там был остаток 12 долларов. Они сейчас должны зачислиться. Смотрите, хотел вам показать, как закрыть досрочно вклад. Берете, нажимаете вот сюда и переводите влево. Здесь есть кнопка Remove. Нажмете на Remove, ваши средства с этого Ярвис проекта перейдут на внутренний кошелек. И оттуда вы уже выведете. То же самое с каждой валютой, в которой вы сделали вклад. Я этого делать не буду. Потому что, как и говорю, буду развиваться. То есть буду ждать, пока вырастет токен. Здесь внизу более подробно написано, что если раньше времени, 30 дней, вы заплатите 10% пенальти. Это... 10% процентов вас высчитают. Так, возвратимся обратно. Level. Здесь показаны партнеры. Вот этот человек зашел. Он зашел в определенной валюте. У него меняется курс. Сейчас показывает штука 100. Было 1200 почти. Здесь performance. Это будет общая сумма вклада. Да? Это моего. И плюс партнерский вклад ну вот такие пироги друзья кажется все вам показал скачать этот кошелек и как установить все есть на моем канале так что друзья еще раз спасибо за внимание у кого есть свободное средство заходим инвестируем расслабляемся забываем кто не забывайте. Можете заходить каждый день, щелкать, смотреть, сколько идут начис... начисления. Но, в принципе, я инвестировал. И надеюсь, что первый вывод я сделаю к Новому году, чтобы купить кое-какие подарки. Да? Все, всем спасибо за внимание. Лайкосик с вас. С меня хорошие видео на канале. Всем добра, позитива, крепкого здоровья и больших профитов. Всем пока. С вами был Владимир.